Привет, YouTube! Вообще-то не существует однозначного ответа на вопрос, нужен ли вам именно дизайнерский интерьер, потому что люди разные, на вопросы об устройстве жилья смотрят по-разному, поклоняются вариативным наборам житейских ценностей. В наиболее строгом смысле можно утверждать достаточно ответственно, но не без некоторой доли обобщения, что дизайн интерьера иной раз необходимость, иногда роскошь, а бывает необходимая роскошь. Например, для одних родителей покупка детского шезлонга – первая необходимость, а для других – неоправданное вложение денег. Идеалом, как происходит чаще всего, оказывается некий сбалансированный компромиссный вариант. Переходя от общефилософских заключений к жизненно важной конкретике, нужно упомянуть позитивные моменты, то есть те, которые определяют дизайнерское исполнение интерьера помещения как жизненно важную потребность. Первым делом нужно оговорить, что многое будет зависеть от назначения помещения, которое подвергается обработке дизайнера. Помещения, имеющие коммерческое назначение, салоны, магазины, необходимо оформить с позиции обыкновенной целесообразности и экономии и отделывать профессиональным способом. Здесь однозначно решается вопрос, что есть необходимость, а что роскошь. В действительности же отдельно поговорить стоит о жилых и офисных помещениях. Если говорить об офисах, то в пользу профессионального дизайнера интерьера будет свидетельствовать прежде всего то обстоятельство, что в этих помещениях бывают посетители. И, следовательно, возникает вопрос о публичном имидже, который поможет успешно решить грамотный хороший дизайн. В принципе, логично. Забота о сотрудниках – это второе обстоятельство. Обычно люди на рабочем месте проводят как минимум 8 часов. А хотелось бы, чтобы место их работы не вызывало у них раздражения. Вот только везет. И дело здесь не столько в человеколюбии, а в комфортном состоянии работников офиса, которому профессиональный дизайн вполне может способствовать. А это, в свою очередь, повышенная эффективность труда. То есть работа дизайнера над интерьером с экономической точки зрения может быть вполне оправдана. И, наконец, важный третий фактор, который нельзя обделить вниманием в данном случае. Дизайн интерьера выполненный профессионально. Это не только функциональность, но и эстетика и правильное расположение рабочих мест и зон. Из этого следует, что наибольшую эффективность эксплуатации рабочих мест дадут дизайнерские оптимальные решения по организации пространства внутри помещения, удобство коммуникации, оптимальность организации процессов работы. В экономическом смысле плюс снова на лицо. А вот, что можно сказать относительно дизайна интерьера в жилых помещениях. Так и в случае с офисом, имидж тоже здесь важен. Хотя мало кто поставит в эту ситуацию его по значимости на самое первое место. Но жилье многое рассказывает о своем хозяине. Да ладно! Дает ему определенную характеристику. Если мнение гостей заподит человека, то может оказаться очень полезный профессиональный дизайн интерьера в квартире. Но ключевым фактором для дизайна жилья является его уютность, привлекательность, ненавязчивость, комфортность, чувство раскованности и защищенности. Поэтому главный козырь дизайна домашнего интерьера – возможность создания таких условий, которые нужны для комфортного пребывания хозяина. Вышеперечисленные характеристики применимы во многом не только к дизайну всего дома, но и к отдельным его помещениям. К примеру, родителей, которые стремятся к созданию для своего ребенка максимально комфортных и уютных условий. Они не задумываются над тем, покупать или нет детский шезлонг. Нужно обязательно учесть, что в современном дизайне интерьера в жилых помещениях используются не только эстетические традиционные элементы по оформлению, но и целый арсенал планировочных вариантов, разделения на зоны, специфического устройства функциональных помещений, оснащение разной аппаратурой и бытовыми приспособлениями. То есть в идеале дизайн домашнего интерьера не только радует глаз, но и делает помещение удобным для проживания, не только даст новые, но и удержит положительные эмоции на долгое время. При этом главное, чтобы дизайнер был истинным профессионалом, умел правильно воспринимать желания заказчика и не пытался только воплотить свои идеи или укрепить творческие внутренние амбиции. Таким образом, дизайн интерьера во многих случаях объективна необходимость, помогающая решать важные вопросы для бизнеса и жизни. Можно, безусловно, припомнить случаи, когда нет нужды в особом обустройстве и оформлении помещений, но это бывает очень редко. Дизайн интерьера будет являться излишеством либо роскошью в том случае, если затраты на него не будут соответствовать средствам, которыми располагает человек. Как всегда, мы ждем ваши комментарии, лайки и подписку на канал. И если есть что добавить, пишите под видео.